Всем привет дорогие друзья, на основе своих многочисленных наблюдений за пробитием уровня я определил закономерность между индикаторами и движением цены и разработал для вас стратегию, которую я покажу в этом видео. Я ее уже протестировал, заключил несколько десятков сделок по этой стратегии и знаете что, только одна зашла в минус, и то в минус один пункт, в том случае, конечно же, если были выполнены все условия этой стратегии. Но хочу вас предупредить, рынок не стоит на месте, он постоянно меняется. И Какие-то стратегии сначала могут работать, а потом нет. Это все нужно тестировать на демо-счете, если вдруг вы решите воспользоваться моей стратегией. Итак, сначала я покажу одну сделку по этой стратегии, потом я расскажу как ее настроить и буду рассказывать ее суть. Поехали! Смотрим ситуацию. Здесь у нас есть уровень сопротивления и я собираюсь заходить на пробитие этого уровня. Также есть у нас здесь фигура треугольник. Как видим, цена уже пытается пробить этот уровень своими движениями. Я перехожу на 5-минутный таймфрейм, смотрю на индикатор MACD, выставляю время сделки 15 минут и захожу вверх на пробитие. Про связь индикатора Магди с пробитиями я уже рассказывал, но здесь я добавлю... Еще несколько дополнительных функций, которые подтвердят наличие пробития. Давайте подождем окончания этой сделки, я буду все рассказывать. Остается 10 секунд, произошло шикарное пробитие уровня сопротивления, и эта сделочка у нас заходит в плюс. Итак, рассказываю про индикаторы. Во-первых, нам понадобится индикатор MACD, он совершенно обычный. Единственное, у меня здесь стоит область, то есть просто внешний эффект. Далее нам понадобится индикатор Stochastic и его уже нужно настраивать. Здесь нужно сменить цифру на 3, там где я показываю. И все, это все инструменты, которые нужны для этой стратегии. И теперь давайте ее разбирать. Итак, во-первых, мы смотрим на график, должно быть четкое движение цены в ту сторону, в которую у нас будет происходить пробитие. То есть здесь у нас будет происходить пробитие вверх, значит перед пробитием должно быть хорошее движение вверх. И естественно цена должна находиться рядом с уровнем, который она будет пробивать. Далее мы смотрим на индикатор MACD. При пробитии наверх эти линии, которые вы видите на индикаторе MACD, должны пробивать нулевой уровень. И также вот эта вот синяя область должна находиться намного выше этого нулевого уровня и приобретать такую форму горки. Далее мы смотрим на индикатор стохастик. здесь эти две линии должны быть выше уровня 80, это все при пробитии наверх, повторяю. Итак, я выставляю время экспирации 15 минут и здесь захожу на пробитие. Возможно, вы спросите, почему именно свечи по 5 минут и почему такое большое время экспирации. Дело в том, что я смотрю минутные свечи и захожу на пробитие на 5 минут, но там нужно ловить эти пробития очень хорошо. Нужно четко зайти в сделку, чтобы она успешно зашла. На это все нужно моментально реагировать, и поэтому для вас я выбрал такой очень простой вариант. Здесь нужно всего лишь определить все факторы пробития. И зайти перед самым пробитием. С пробитием вниз у нас все наоборот. То есть должен идти тренд вниз, а МАГДи должен сверху вниз прививать нулевой уровень, и стокасик должен находиться ниже уровня 20. То есть все абсолютно зеркальное. Также эту стратегию можно подкреплять своим анализом. Например, фигуры треугольник или чем-нибудь еще в вашем арсенале. Тогда такие сигналы будут еще увереннее. Итак, давайте подождем результата этой сделки, и я расскажу, в каких случаях на пробитие заходить нельзя. Остается 10 секунд. Произошло просто мощнейшее пробитие уровня сопротивления. И эта сделка у нас зашла в плюс. Вот я еще раз открываю для вас все индикаторы, чтобы вы уловили суть этой стратегии. Итак, смотрим следующую ситуацию. Здесь я рисую. Опять же уровень сопротивления. И сейчас буду заходить на пробитие вверх. Также открываю эти два индикатора. Как видим, они показывают то, что мне и нужно. И здесь на такой коррекции от уровня сопротивления я захожу на пробитие. По возможности нужно ждать именно коррекции от этого уровня, даже небольшой, чтобы зайти на просадки. Это в том случае, если цена не успеет пробить этот уровень за 15 минут. Такое вполне может быть, если снизится волатильность. Итак, по этой стратегии заходить нельзя, во-первых, после самого пробития. То есть, если у нас пробитие произошло, э, ни в коем случае нельзя заходить только перед самым уровнем. Далее нам нельзя заходить на пробитие глобальных уровней, потому что сильные глобальные уровни сложно пробить и у них постоянно случаются ложные пробои. То есть заходим мы только на пробитие небольших локальных уровней. Также обязательно смотрите новости. За час до или после нашей торговли по этой стратегии не должно выходить никаких новостей иначе рынок может быть нестабильным. Также опасайтесь торговать в праздники и в день, когда выходит нон-фарм. В эти дни рынок наиболее опасный. Вы можете также пользоваться этой стратегией на больших таймфреймах. Главное, чтобы время экспирации было в три раза больше нашей свечи. То есть если у нас свеча длиной в один час, то время экспирации должно быть три часа, но никак не больше и желательно не меньше. Я один раз поставил сделку на 5 часов на пробитие уровня, все 5 часов цена шла вверх, и в последний час она опустилась до моей сделки, и там были очень такие нервы. Могли меня даже закрыть в минус один пункт. Представляете, на 5 часов сделка? Так что только длиной в 3 свечи. Единственным исключением для меня является только минутный тайфрейм. Там я позволяю себе зайти на 5 свечей. Итак, повторяю, если вы решили воспользоваться этой стратегией, то обязательно протестируйте ее для начала. Рынок не стоит на месте, он постоянно меняется. Я ее испытывал, она себе просто отлично показала, но в какой-то момент она может вообще не работать. Поэтому будьте крайне осторожны. Это у нас рынок. Вот я опять же показываю, как я вошел в эту сделку. Пробитие у нас произошло просто шикарное, и эта сделочка у нас зашла в плюс. Повторю еще раз, я делал несколько десятков сделок по этой стратегии. Конечно, это достаточно малое количество для ее испытания, но... Только одна сделка у меня зашла в минус. В минус один пункт, только одна. Искренне надеюсь, что она вам поможет. Итак, всем огромное спасибо за просмотр этого видео. Ставьте палец вверх, если это видео было для вас полезным. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем желаю профита, успешных сделок, будьте осторожны на рынке и обязательно верьте в себя. Всем пока.